Трисис на кратко, по сути, это осознавать свою уникальность, осознавать свои жизненные ценности, свои принципы и правила, которые действительно мы создали, а не родители нам навязали. Осознавать свои какие-то особенности, принимать себя во всей красе. В первую очередь свое тело принимать, свой пол принимать, то место, где я живу, чем я занимаюсь, и то, как сложилась моя жизнь до этого принимать. И чувствовать каждый момент своей жизни, как мне это, ощущать свой баланс напряжения расслабления, ощущать, подходит мне, не подходит что-то туда, я не туда иду. Ну, то есть это действительно прям огромная тема. А когда мы изучаем себя таким образом... Ну, по сути, это hard skills, навыки умений каких-то, это софт skills, навыки эмоционального интеллекта, понимание, осознавания, чувствования и мета-скиллз, как раз вот эти вот мета-навыки, которые мы сегодня начали. Когда я их встраиваю про себя, я тогда очень осознанно умею регулировать свое состояние. Ставить свои цели и достигать их. Выбирать то, что для меня правда важно в этой жизни. И внутри у меня тогда порядок, гармония и баланс. Мое тело с моей душой дружит и с моим мозгом. Мозг включается только под задачи. И когда у меня внутри тишина, спокойствие, мои внутренние части друг другом не ругаются. Я живу в балансе любви, в принятии, в гармонии, в таком не то чтобы даже доверии в хорошем отношении к миру другим людям, тогда мир передо мной становится как бы отражением моего внутреннего театра. Вот у меня внутри хорошо, сбалансировано, я могу себя регулировать, я в каждый момент своей жизни разное состояние умею проживать, я включена в каждый момент своей жизни всей собой. Тогда меня начинают окружать люди и ситуации, которые как бы отражают мою внутреннюю реальность. Тогда я встречаю людей более гармоничных, я их способна видеть. Тогда я встречаю для себя возможности, которые мне подходят. Я способна через интерес свой туда пойти. И тогда отношения строятся совершенно по-другому. Но когда у человека раздрай внутри, да, когда тело про одно, там непринятие, и себя, часть себя подавлена, запрещена себе, то есть такое, как, как будто бы вот есть внутри 10 человек, они все идут в разные стороны. Человек думает, что может э, снаружи найти ответы. В других людях или в ситуациях или в какой-то стране как будто бы есть э, вероятность, что сейчас как накроет счастьем, так и станет хорошо. Вот когда в эту сторону человек идет, не в сторону сборки себя в единое целое, центрирование, изнутри принятия решений, а вот такой вот разноплановости, то и отношения такие получаются, и дела в жизни такие получаются. То есть внутренний наш мир, он отражается вовне. Это вот мастер Дымчок как раз сказал, что а внешний театр всегда отражение внутреннего театра. И если в эту мысль заглянуть очень глубоко и попробовать прям понаблюдать, можно увидеть стопроцентно совпадение в течение своего дня. Когда у вас внутри одно состояние, вокруг вас одни обстоятельства, абсолютно соответствующие этому состоянию. Когда у вас внутри другое состояние, снаружи другие обстоятельства, абсолютно соответствующие вашему состоянию. Если вы, например, в состоянии раздрая, там, с кем-то поругались, что-то плохое произошло, не начнете с этим человеком мириться и что-то менять снаружи, а пойдете куда-то, восстановите свое состояние, центрируйтесь, придете в состояние доброжелательности и придете к этому человеку, вы сразу увидите, как меняется мир легко. То есть мы действительно, когда идем изнутри, из понимания и из умения регулировать себя, получается эффект прям сразу фееричный. Мы можем Творить свой мир, менять свой мир. И на вот, кстати, слушая вас, у меня прям картинки такие всплыли в голове. Угу. А, когда я выспалась, когда я в хорошем настроении, я вот просто иду по улице, и мои уши выхватывают звуки какие-то приятные. Там какие-то девочки-подростки щебечут, какой-то смех, какие-то интересные разговоры. Но если я не выспалась, если меня что-то вывело из себя, меня катастрофически начинают раздражать звуки, я начинаю слышать только все нехорошее, как будто бы включается какой-то фильтр. Вот да. слушая вас, смогла это проанализировать только что. если каждый, кстати, об этом задумается, вы увидите сто процентов это, потому что мы своим сознанием можем выхватить из этого мира там один процент от этого мира. И получается, что управляя своим состоянием, мы можем себе создавать счастливый мир или несчастный мир. А как создавать? Видеть. То есть если мы способны наблюдать сейчас что-то хорошее в этом мире, в человеке, в обстоятельствах, мы будем прям с помощью своего сканера мозга, мы будем выбирать все то, что нам подходит, мы будем становиться все счастливее. Если мы внутри в раздрае, если у нас плохое состояние, мы действительно из внешней реальности, которую многогранно, будем выхватывать только то, что будет нам создавать еще худшее состояние. И это как раз то самое, ради чего стоит учиться управлять собой, ради чего стоит развивать эти методы навыки ради чего вообще стоит понимать, кто я, какая там уникальность у меня внутри, какие ценности. Потому что без этого ну, вообще невозможно. Можно бегать всю жизнь, искать человека подходящего, обстоятельства подходящие, страну подходящую, где можно жить якобы счастливо, но этого никогда не произойдет, и доказательство море, когда человек во внутренней такой болезни раздрая летит куда-нибудь на Бали там или еще куда-то да и все равно говорит ну что ж такое -то? и люди плохие и море неправильно, и воздух и вообще все не так то есть все идет на самом деле изнутри